Мне хочется бежать! Хочется стоять в Давай, давай! А, а, бежу! Бежу! Давай, удачи! Бай -бай! Давай! Бежу, а я думал, что ты что-то хочешь Комер, сказать мне! Брат, а, что? Я так а. рад! Давай, давай! Все, успехов! Береги спасибо. себя! Да, да, да. Мы с тобой. Все, побежали! Побежали. Я не знаю, вот так вот, я не знаю, хорошо ли меня видно, все, мы стартуем и мне самое главное не потерять последних, опа, бегущих вот там. Мы, Серега, бежим, самые последние. Пока. Привет, привет. Доброе утро. Так, Спасибо. вы из какого поселка? Как? вашего вот о, спасибо, спасибо за поддержку, да, Ха, очень приятно для них, да, да. и для нас, кстати говоря, тоже приятно, снимает, в общем, мы с Серегой бежим последние, ну пока, пока, да, у нас такая тактика, и вот впереди мы видим уже два номера, да, пять минут назад мы впереди никого не видели, Да, все далеко были. Да. и Сергей выставил предположение, что мы бежим очень быстро, мы рано догнали, потому что по его тактике, чем медленнее начинаешь бежать, тем больше обгоняешь людей да. количество. За нами едет ДПС, который любезно останавливается, когда нам нужно переодеться, потянуть штаны. Сколько нам останавливается, он тоже останавливается. Да, как только мы останавливаемся, она останавливается, никого не пускает, я думаю так будет. Ну все, халява кончилась, надо сворачивать. Да. Мы проскочили поворот на Париж. Вот. Надо было вот сюда нам поворачивать. Спасибо большое! Опа, и вот начался. Реально трейл. А мы с Серегой бежим такие, болтаем. Сняли лишнюю одежку. Все хорошо. Гармин пикнул. Говорит, ребята, вы не туда. Ну и вот, оказался нам вот сюда. Ну что, торпенька более менее протоптана. В принципе, бежать нормально. Но я понимаю, что надо уже шапочку-то мне переодевать. Уже жарко. Несмотря на то, что мы бежим не быстро. Серега сказал, пора есть. У него есть четкий план, и я очень рад, что у меня такой наставник в пути, который все знает, что и как надо. Мы движемся самыми последними. Сереж? Да, самыми последними. Такой план. Такой план. Мы движемся самыми последними, исключительно по пульсу, не перенапрягаясь. Все горки мы проходим пешком. Здесь тропинку более-менее сделали. Вот так вот. Можем двигаться вокруг красотищи. Не хватает только солнца. Солнца. Ветер выдувает, очень сильно тепло, но мы уже сняли первый утеплитель, с которым бежали. Вот здесь тот элемент, который называется непростым, я не знаю, что здесь вообще было. Такая дорога через палки. А перед этим было поле, и мы бежали поперек Бороз. тоже мало приятно было. В общем, это не прогулка по зимней тропинке. То есть тропинка здесь есть, она зимняя, но, блин... Можно сказать, что гулять здесь хорошо, бежать здесь надо быть подготовленным. Нам остался один километр до первого контрольного пункта. Мы бежим с темпом примерно 8.30. Это соответствует примерно 10 часам на дистанцию. В общем, все нормально. И мы только-только разогрелись, пожалуй, вместе с Сергеем. А вот первый контрольная точка, ребят. Помашите ручкой. Как вас зовут? Как нас? Владимир Тимур. Назвали. Владимир Тимур. Добрый, да. добрый. Добрые тимуровцы на трассе. Сейчас шляпу переодену. Владимировцы, да. Вот очередной пункт. С нас снимает меточку. Поставьте за заводь... Слушайте, я вроде последний. Вообще, да? А да. А да. А кого теперь? Потеря... Вот я в первом пункте обогрева. Здесь просто очень жарко. Такая мега пушка там дует. Огромный запас воды. <соценно> Поскольку я один из последних. Пить ее некому, некому. Ребята ждут. Сейчас, через 15 минут, да, будет отсечка дистанции. Все, кто не успел пройти эту линию, окажутся дома. А я успел пройти, поэтому могу спокойно по чайку и двигаться дальше. Все, переодел э, термушку. Здесь ребята уже наводят порядок. Печка греется с горячим чаем. Эх, остался бы с ними, но впереди еще...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 Но не знаю, что будет с бродами. А вот сейчас уже попадаются вот такие вот участки. И видно, что кто-то вообще провалился в воду на этих проталинах. Потому что быстро бегут. Я бегу не быстро. Опа! Все проталины уже вижу. Поэтому в этом плане мне легче. Вот вроде зима, зимушка, зима кругом. Просто потрясающие виды. Конечно, время теряю. Но хочется показать эти места, в которых мы бежим, чтобы вы представляли. Я последний бегу никак не догнать Серегу. И вот такое просто напоминание о Суздале. Ды -ды -ды вот так вот, вот. Кто-то ведет. Вот тут вот 20 метров прямо Суздали было с этой грязюкой. Бегу один. Никого нет. Тоска зеленая. Поговорить не с кем. Отстал. Бляха-муха. Видимо, сильно я пока переодевался. Да. Любовался природой. Ой. Сейчас опять будет такой кусочек. Ого-го. Опс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Главное не впилиться в мокрое. Кто-то там пробежал. разместили. Ой-ё. Блин. Собрался снимать. Но я себя хотел снять, а нету через которую надо Ой. О чем хотел сказать? 28 километр. Я впереди видел темную фигуру. Наконец-то я догоняю предпоследнего. Но тут... Опа! Это очередное приключение такое. Надо почертыхаться. Вот, вот так вот. Вообще, вообще красиво. Красиво и кайфово. Опа! Вот так красиво здесь. Я самый последний, Хотел сказать, бегу, сейчас иду. Вот. Потому что пришлось не уединиться с природой. И все, блин, убежали. Даже Серега убежал. И мне говорят, он, минут на 8-10 впереди меня. И что-то мне его никак не догнать. То ли он разогнался, кабаняга такой. То ли я слишком много времени трачу на видео, на любование природой. Блин, а ну как? Как не любоваться-то? Так красиво. Если ты бежишь и смотришь все время только себе под ноги, то спрашиваются, а что ты видел? Бегал 70 километров вокруг Ростова и как? И видел перед собой только тропинку со следами? не Опа. Ой-ой-ой-ой. Проталенький здесь появляется. Здесь очень красиво. Вот такой бег. Он мне нравится тем, что я прям специально в лес не выберусь и не буду так ходить. А тут вот раз и гуляешь. Опа! Сейчас побежим. Побежим, посмотрим, как она снимает на бегу. Вперед. Я не знаю даже как. Опа. И теперь интересно, как она У меня. Ой-ой! Сказанное... Ну, вообще броды должны быть где-то далеко. Но здесь вот такая вот штука. Я ее пробежал, а кто-то вот там прям по воде бежал. Ну, что могу сказать, кроссы мои, конечно, намокли, но у меня там, видите, полиэтиленовый пакет, то есть носок в пакете. Нога, честно говоря, запрела, но зато вот эта влага ей хоть бы хны. А кто-то вот провалился, кто-то провалился. Так, хорошо, на обгон, видимо, шел, летел. Но это монстр, монстры. Я не из таких. Поэтому спокойно выбираю себе дорогу. Опа. Ну вот опять грюзючка. Привет. И Сузаря 2017. А вот тут, блин, че то вообще не понимаю, как пропрыгать через нее. Я пролез снизу, но. Ой. Сверху полезем. Лезу. Ой, просто. Не грохнуться бы. А, вот так вот я лезу сверху. Ой, И опять у нас такая кашица. Надо быть аккуратным. Опа. Фух. Что-то черпают ноги, честно говоря. Черпают какой-то жижи. Я не понимаю, то ли у меня пакеты провалились там, то ли это просто сверху пакета холодное что-то попадает понимаю даже не знаю что лучше что был минус 17 как прогноз был в ростове примерно месяц назад или вот нулевая температура с плюсом когда вот такая вот жижится и надо просто выбирать куда прыгнуть ну я могу себе позволить убрать куда прыгнуть правда в этот раз здесь очень жесткие отсечки и просто могут снять дистанции если ты не ложился а я там иду Бегу на грани, потому что что-то как-то я наслаждаюсь всем этим делом, этой красотой. Кайфую от того, что шикарная теплая погода. Я даже понимаю, что слишком тепло оделся, из-за этого пришлось переодеваться полегче, потому что ты сильно потеешь, перегреваешься и чувствуется нагрузка дополнительная. И привет! ГРУ-2017 Матфоксу передает. Вам это ничего не напоминает? Ребята, окунулся прямо в лето. Такие вот дела. Говорил Миша, что трасса непростая будет сложно. Вот так вот от мороза убереглись. И кто-то побродил здесь. Так конкретно. Это там был какой-то первый брод. Очень похож 26 километров. Может, это и он. Ну, 27 почти. Хотя, тут непонятно как. Ну вот, блин. Не хочу я воду-то. Как-то будем приспосабливаться аккуратненько. Вот так вот. Оба, перешли. Да. Ну, то есть, морально не готов я ходить только в воде. Технически я подготовился. Я взял два пакета 120-литровых, что ли. Какие-то гигантские, в которых можно это... Все, перейти, одеть пакеты И, соответственно, в пакет на ноги прямо одеть И пройти Вот здесь, говорят, прыгать можно, наверное, да? Надо сейчас как-то прыгнуть Так, вот так вот, раз И очень далеко, через ручей Но потом что с пакетами делать, с мокрыми? Выбрасывать, а там еще одни броды будут В общем, прыгаем Вот так вот, готовимся И... Йохо! Ура! ура! Ура, ура, ура! Бежим дальше Надеюсь, что это был один из бродов, потому что если это незапланированный брод, то будет как-то совсем печалька. Вот опять что-то похожее, но тут я вижу тропу, уходящую в сторону, и вероятно, это то, что мне нужно. Она тоже не факт хорошая, но вот, вот, ребят, смотрите, что такое Mad Fox, когда нет зимы. Ты даже не знаешь, что лучше. Мороз или Дед Мороз. Дед Мороз лучше. Или оттепель. Оп. Ну все, надеюсь, что это закончился участок. Вот пока такие показатели. 6.34 часа пути, 26 километров. Через 10 километров очередная контрольная точка. Я надеюсь, что я за час ее пройду. Таким образом буду там через 5 часов. И это будет на час раньше, чем время отсечки. Но я отстаю от желаю графика, конечно. И Серега. Серега, блин, монстр урвал. Просто убежал вперед. А здесь весна, весна. Руспеки текут. Ну б так хочешь сказать. Ну вот, смотрите, вот куда ткнуться? Там тоже вода будет, скорее всего. И там люди пытались прыгать вода. А воду-то совсем не хочется. А я думаю, что у меня темп какой низкий. Сейчас посмотрим, как там проходили. Ну, там тоже все. Его вот даже туда кто-то пытался прыгнуть. И там вода. Везде вода. Что мне подсказывает интуиция? Мне подсказывает, что как надо вот с этой стороны. Туда конечно, не допрыгну. Но тут просто жижа будет. Вот, вот здесь вот. Жижа, жижа. Ех, ех, ех, ех, ех. Что делать? Вперед идти. Ну, вообще вообще, нас предупреждали. 30 километров понадобилось мне, чтобы догнать предпоследнего. Да, привет. Привет, как зовут? Что? Как зовут? Вахтанг. Вахтанг? Да. Ты что, промок сильно? Да, пиздец, за колено сейчас сводит, так что сойду сейчас. Да а ты, ты последний? Я последний, да. А, -а ну. Ха. Я был последним героем. Да. То, у тебя все нормально, тебе помощь нужна, Вахтанг. Ты будешь мне придержать руку? Ну, конечно, конечно. Сейчас секунду буквально. Опа. А что, провалился там, да? Я провалился, и еще колено сводит. Не знаю почему. Колено сводит? Ну, не, не, даже не свой, а болит. Ну, максимум, что Это... могу предложить тебе таблетку какую-нибудь обезболивающую. Да ну. я сейчас сойду на 35-м. Я... Не, не очень, да, Чувствуешься? Плохо, да. А, так, у тебя вода есть там? Пожевать что? Да, сейчас, сейчас. я уже все залился. Через 5 км заброска. Угу. Я там сойду. Я понял. Бывает. Блин, ну, значит, я все равно последний. Вахтанг не в счет. Да, надо аккуратно здесь, несмотря на то, что зима, вот такие опасные места. Фу. 32 километра, 5 часов. Я сюда же последний вахтанг сзади остался. Обещал дойти. Сойдет на 35 километре. Время сейчас. 13 часов. Уже чувствуется, что начинает холодать. Солнце, видимо, начинает закатываться. А! ветер холодный становится прохладник уже все рекомендации Миши по поводу экипировки были справедливыми я прям ощущаю это и в первую очередь для тех кого мало кто деньго день пробега я много времени потратил там шапку поменял бандану накрутил второй слой переодел вот конечно надо по-другому как-то одеваться так чтобы а, Словом говоря, была куртка какая-то такая, пока холодно-то в ней, потом снял. Ну и, соответственно, я тащу на себе все это, это ощущается. Ноги уже начинают заплетаться, потому что дорожка здесь не ровная, мягко говоря. Вот, и скорость темнеет, ну, я думаю, что где-то после трех начнет темнеть. Будет, конечно, менее комфортно бежать, но у меня в заброске фонарик есть второй, и батарейки. Так что надеюсь, что все окей будет. 34,5 километра, 5 часов 17 минут, 40 минут осталось до контрольной отсечки, какого-то там на расстоянии в точке 36, это вот где-то там, за церковью должна быть, я в нее укладываюсь. ну но что-то как-то печалька у меня гнетет, что бегу я хуже, как хотелось бы, но, блин, для того, чтобы хорошо бежать, надо тренироваться. Конечно, много времени я потратил на передевание, на... на видеосъемку, с бродами там попрыгать пришлось. Фу. Я, честно говоря, даже не понимаю, ноги у меня мокрые или нет, то есть они как бы, там все эти прохладненькие, но не мертвы, это меня радует. Фу. Снимать будет плохо. И, конечно, опечалене тем, что моя любимая камера Sony на морозе ведет себя очень плохо. То есть аккумуляторы просто быстро э, съедаются, показывает, что он закончился. А, -а, -а, -а. так греешь, там показывать полный, вставил. Даже не успеваешь толком рота раскрыть, и уже все. <кхе> В лесу еще мешали мне. Деревья, которые к земле прям были пригнуты из-за вот фонарика. Ой, фонарика. Шарика мой. клять, Шарика, Марика, фонарика. Флажка. Из-за флажка. Потому что он цеплялся за них. И я боялся его потерять. Фу. Снял вот шортики. Понимаю, что вроде как бы, несмотря на то, что холодает, они с вами все выполнили. То есть на самом деле ха, идеально. Было их, даже не знаю, куда их, куда их, куда, куда ты их что Вот только сейчас можно будет оставить за. поменять заброски, потому что вначале было очень хорошо с ними. Тепленько, а сейчас понимаю, что надо полегче немножко. В общем, лишний выкинуть зюкзака. И надеюсь, что прибавлю за счет этого. Я все переживал, что, блин, один бегу, народ, оказывается, здесь тусит просто. Вот где все. Сейчас попьем чайку. Бегу, это я такой, последний-последний, думаю, где весь народ. А народ вот сидит, греется, расслабляется. Девчонки тут песни поют, танцуют, развлекают, да? Нет? Вот. Боюсь сесть. Думаю, сяду и того. Не побегу, да. Так. Это у нас 35-й километр, а следующая точка где будет? Через 15 километров. Через 15 километров, ага. Примерно.